всем привет дорогие друзья с вами Сори и со мной сегодня моих два друга поздоровайтесь я расскажу вам свои секреты я секретарь всем привет привет я один, привет, я один раз ну найс, вообще Приветствую, конечно ладно сегодня у нас все можно собрать все виды брони короче говоря и вот этот вот человечек в алмазке нам будет мешать это дело типа усложнение чтобы не за пять минут собрать Давайте, короче, вот все виды бронь, которые нам нужно собрать. Алмазная, кольчужная, железная и золотая. Также по одному виду оружия. Ну что ж, давайте, так как говорится, начнем. Начнем. Три. Два. Шай. Один. Побежали, побежали, ага. ребят. Все. Я вам еще дам пять секунд спорта. Да, понятно. Да, гелинги, быстрее, быстрее, быстрее. быстрее. Надо выбегать. Все, я вышел. Так, да, да. я не заметил, но кто-то, по-моему, побежал в, в, э, в пустын... на пустынную часть карты. Нет, тебе показалось, тебе не... показалось. Тебе кажется. А кто-то там наверх поднялся, а? Никто, тебе кажется. Чувак, тебя, ну, спалили, ну, да. тебя ну, спалили, тебя спалили, беги! беги! Тикай, чувак, тикай. Нет, я топала, Я быстро снял смерти или короткую? Ой, дрась! Я упал! Все, найс, короче говоря, а, кстати, я же могу сказать. До Кажется, мне сейчас не сладко будет, когда я сказал то, что я упал. Мне кажется, сейчас кто-то. Никто тебе не поджидает, он за мной бегает. А, ну Стоять. хорошо. Тогда. Смотри, давай. Смотри. Отдав... Отдав... отдавай алмазный шлем и алмазный нагрудник, как ты не то, чтоб я отстала от тебе на время от меня. <связь> шоу <связь> шоу> так, ребят, я полову маски <связь> уже собрал почти. Ну ладно. Я сейчас там где стоять! Да ясь, да ясь туда. Нас недогон <дадим, связь> нас, нас. Режим Киборга <связь> убийцы включен. А, В <связь> чем, ребят, прикол? <связь> у него даже голос, как какой-то киборг убийца <связь> Я отсюда. Это что сейчас за девочка пиздку? Чтоб ты знаешь, тебя даже луком не попал, хотя хотел скинуть. Хорошо, если не можно. Ребята, ребята, это уже начинает быть напряженкой, напряженкой. А вот где второй? Где второй? Да так, а нигде, второй. он просто бегает здесь, в пустыне. А ой. Спасите, помогите, опять не доскочил, за мной бежит. На! Ладно, оставлю тебя. У меня другая приоритетная. Какая? Сусон, вот, лучше тебя А угадай. А где ты? у Помогите! Беги, братан, беги. Мне легче сейчас просто упасть и появиться на спавне. А, за меня это сделало не... Да я уже всех не... вас потерял, вообще. Моя так, это, а? это сделало моя неаккуратность, я упал. Так. Ребят, сразу так. говорю, кто захочет сам это ТФП, что у меня есть зелька слабости до этого. Что, а у меня изелька зелька слива зелька влива зелька отравления, поэтому молчи лучше я тебя упокажу а упакована. у меня лоук ничего не знаю у меня тоже убить не, лук лук, не так. знаю тасоль докажи какой то пахло я всех здесь нахер ну да мне было сначала найти то, ну, вот ну это не точно это не точно мне кажется он лучше в пвп Главное, да что на первый что взгляд нашел. все окажется а то есть вы еще прячется Нашел, э... нашел, драйси. Драйси, драйси. Ой, давай договоримся, давай договоримся. гонимся. Дра... Драйси, драйси. Слышь, я отрассей своей жизнью охраняю лучше ну, всего. Так, мне кажется, так, я ребят, даже не нуждаюсь в этом. Сколько просто... у меня здесь осталось добыть этих предметов для брони? И у меня О, это... О, на меня тут на на чувак напал. Просто. Вот круто, офигенно. О, я кем какого-то слоу Так, Я же говорю, он лучше пвп хейса, чем ты. Да, Глав... да нет, чувак просто попал в сыну ба на пиара. Главное, чтобы он меня опять не нашел. Потому что почему он только за мной бегает? Да потому что я просто все время пустынов. Нет, тут большинство везде. А походу вот это... мне не сказал Чувак, историю. привет, привет, привет, привет, привет, привет. привет. Мы, привет. Нашли а мы нашли друг друга. Чувак, вставай за шифт. Вставай за шифт. Он сам сказал. Он сам сказал, что охраняет пустынный остров. Да. А друг я а друг Ага, я, кажется, понимаю. Вы вот где-то в начале. Вы вот где-то в начале Да, мы в начале. Алмазе, ты вот алмазы где начале прям сам. Ты нормальный? Зачем говорить? О, драсти, драсти, драсти. Нам ну, тут подошло, нам ну, тут подошь, не ну, к подошке. До свидания, до сюда. Тикаю, тикаю, тикаю, тикаю, тикаю, тикаю. Он за мной бежит, он за мной бежит. Играл по-моему красный. Адреналин, адреналинки, адреналин, адреналин. Да, да, там пленка тебе. Ребята, Это экстримы. Также я говорю, можно сюда забегать. А у вас там много, у там много вещей осталось забрать, да. ну, много. А, с, с, это, ну, алмазка Ну, же, золото, железка ага. Ну, ага. Ну, ага. Ну, ага. Ну, Потому что ты лох за мной бегал. За Хочешь сюрприз? Я с тобой. Блин, что ты за мной бегаешь? Давай я тебе дам маску, а ты меня... потому что выберусь в банном спавне. Я добыл золотой нагрудник, есть! Что Есть, минус, еще. Аааа! Иди. А, чувак, давай, давай договорись, ну, давай-то я тебе отдам все в и ты да. отстаешь на 5 секунд. А, все, да. Я упал. Капец. Ладно, хорошо. Ну, хорошо, знаешь, хорошо. Ну, чувак. Давай, это все твои, все твои вещи отдать тебе из меня. Еще лучше. Да, так. да, да, да, да. Хорошо, хорошо, давай. Давай только в следующий раз, как мы с тобой увидимся, давай я тебе так сказать это, отдам тебе... алмазку или... Фильм А чем на пустынном острове нету а кто за тебя, помогите! Хорошо, алмазка собрана, это си почти скинул сразу. блин я тебя спасу хорошо есть поздно это... уже давай давай я тебя спасу я тебя спасу от победы э? я тебя от победы спасу понимаешь да, ребят, это а давай это не надо, считается. Считается. Это давай договоримся. давай вперед а мне еще и лагает плюс а, он с нами дерется, плюс еще у него лагает. Слушай, мы с тобой очень так отстаем Блин! от жизни. Блин, я не могу. У него кивка, у него килка! у меня Чего? лагает, просто чтоб ты понимал. Нет, нет, у меня нет килки. Хорошо, про... Хорошо, проверь меня на читы. Проверь меня на читы. Уйди! уди. Проверь меня на читы! Так... Хорошо, я готов провериться на читы, если ты думаешь, что у меня кила ура. Чувак, если он Мне так говорит, ловят, то у него нет читов. Слышала. У него нет читов, брат, если он так говорит. Я сдох, понимаю. Я, я ни разу с читами не играл, да, весь из меня, вот правда. Честное слово, говорю. Вот прям честное, да? да? Я уже Влад, давай подвиг. Да. Здесь... Влад, давай его зажмем и побьем, а. Это ну, я тебя сейчас зажму, я знаю, не, где ты. Не, не, не, где на себя мне накинули. этого не надо, мне этого не надо. Мне этого а, не надо, а, надо, а надо, это надо. не вы, это какой-то какой медведь. Ну, в принципе, Просто... это, как говорится, я... Ладно, ну, давай его за Я почти победил, а? мне осталось несколько нагрудников схватить. Да блин, в смысле? Винрек, спасай, пожалуйста. Ребят, хотите, я вам... Хотите, хотите, дам вам... Ага, вот ты где, вот ты где. здрасте. Так, стоп, за кем он гонится, ребят? О, господи. Уже не за кем, уже не за кем, скажем так. Интересная, интересная методика. Господи, этот говнюк говна кусал. Эм. Зачем мы его взяли? А? Это усложнение нам, чтобы не так быстро все было. Слушай, вот так получится. это никогда не случится. Слушай, ну, вот брат, скажем, брат, брат, денег, да? брат, брат, брат, я победил. Да, ну нафиг. Я победил. А ну и все, все, я тогда брошу злость от твоего, там, я вижу, давайте, было, я просто, давайте я просто докажу, Давайте я вам просто докажу. Бегите все на спам, бегите все на спавме. Здрасте! Куда какой-то пот, блин, пошел нафиг. Бегите просто все на спавом. Да? Не, ну я так не знаю. Он просто за мной только бьет. Алло, чувак, короче, смотри, только потом отдай мне. Вот просто вот на, забирай. Я вы заразы. Это всё, я победа Так, все, я победил У меня всё с этой враги Прости, чувак, но победа так он... моя Так что всё Нет, а смысле э... Я только за мной бегал Да я сам Я, я, при... потому, ну, по... я понимаешь, 20%. я скрываю. Э, верни мне всё Верни мне всё, алло я требую реванш все, я реванш требую. реванш пляса... рева будет в следующей записи ролика. Ну так, ребята, всё, забывайте, это, не, не, забыв... не, за... не забывайте подписываться на канал, ставьте уведомления, не забывайте про, про лайки. Ну а с вами был Зассори, мои два друга. Один, который постоянно бомбит, третий, который обычно был пешер, который нам усложнял задачу собрать броню Всем пока.